Привет ребята, добро пожаловать на канал Сегодня будем разбирать мои сделки За предыдущие два дня торговли Я вам покажу сколько удалось заработать Первую свою сделку я открывал по инструменту FTM Здесь ничего интересного по стакану Спотали не было, я просто наблюдал за активностью И думал, если у нас начнет повышаться Активность по стаканам, то однозначно Я буду здесь заходить в пробой этого уровня Потому что сама ситуация выглядела Очень хорошо, мы к этому уровню подходили Уже около трех раз И здесь мы подходим, я бы сказал, с таким вот поджатием. поэтому это самая лучшая такая ситуация чтобы заходить в пробой но опять же если мы заходим с вами в пробой то желательно чтобы здесь стакане спота была некая плотность которую мы разъедаем из-за которой у нас будут стоп лоссы да ну понятно на которых мы будем давать тот самый импульс но опять же здесь не было никакой плотности это просто такой вход по активности стакана и непонятно чего можно было ожидать стоп-лосс я сразу выставил примерно в 0,25 процентов хотел вытянуть с этой ситуации около 1 процента чтобы сделку закрыть 1 к 3 1 к 4 по этой ситуации было очень очень ребята запильно очень долгая такая сделка здесь не было какого-то толкового движения ни вверх ни вниз и когда я увидел то что у нас уже вообще нету никакой активности плюс я увидел то что у нас по инструменту rsi видна медвежья дивергенция я решил уже перевернуться в данной ситуации но ну, потому что мы с вами видим то что по rsi у нас максимумы понижаются на графике у нас максимумы сохраняются на одном месте даже где-то повышаются, поэтому я здесь принял решение открыть сделку в шорт опять же до каких значений мы с вами видим вот эти вот минимальные точки по rsi мы здесь проводим поэтому полноценно можно было словить вот это вот как раз таки движение и уже на уровне поддержки по rsi просто зафиксировать данную позицию стоп лосс я поставил за те самые максимумы которые у нас были на графике хотел выжить примерно около одного полтора процента здесь цена опускается у нас на понижение я вижу то что цена у нас уже подходит к уровню поддержки по rsi и здесь в данной ситуации я уже принимаю решение выходить на ну, потому что не непонятно нырнет ли цена еще ниже либо уже не нырнет поэтому прямо в этой точке я просто закрываюсь на d плюс у нас здесь как раз таки есть та самая поддержка но все равно на этой ситуации уже было заработано плюс 42 доллара конечно это не такая самая я бы сказал лучшая ситуация но во всяком случае отработана она очень даже хорошо потому что здесь мы заходили в лонг, какого-то хорошего движения не увидели перевернулись в шорт взяли вот эту вот самую коррекцию и на этой коррекции заработали как раз таки 42 доллара конечно не такое крутое соотношение как как я люблю ловить, то есть выше 1%, но во всяком случае сделка примерно закрыта 1 к 2 и уже хорошо. Следующую сделку открывал по инструменту КСМ, довольно таки интересная ситуация, в стакане спота видим на круглой отметке в 385 долларов, крупную плотность на 2,9 тысяч монет. Также на графике видим хорошую зону сопротивления, в которую цена ударяется и пробить ее никак не может. В эту отметку в 385 долларов мы ударяемся и четко от нее отскакиваем. Также эта зона у нас уже растягивается примерно до 300. 87 долларов, и то есть возможно у нас в этом вот диапазоне как раз таки будет скопление тех самых стоп-лоссов, на которых можно дать импульс, но опять же, если рассматривать эту ситуацию, мы с вами видим хороший такой запил, опять же, я могу здесь зайти от плотности, в случае чего уже взять и перевернуться по факту то есть если мы начнем Разбирать эту плотность я просто возьму, перевернусь по рынку уже в лонг на пробой этого самого уровня. Плюс здесь хорошо видно то, что было хорошее такое восходящее движение до этого, плюс это, знаете, такая вот как бы консолидация, накопление, можно было ждать движение вверх. Но опять же, откуда я знаю то, что у нас начнут прямо в этот момент разбирать эту плотность? Если смотреть по кластерам, то объем в одной свечи был около 100-200 монет. Здесь же объем стоял в 10 раз больше, даже в 15 раз больше, поэтому тут было непонятно, то ли будет такой вот резкий прям импульс то ли будет хороший откат поэтому я сразу конечно же зашел в откат, был такой вот небольшой откат, можно было забрать около 16 долларов, сразу выставил стоп-лосс и отложенные заявки на покупку, но после потом такой подумал, мало ли эти у меня может задеть просто нечаянно мой стоп-лосс, как-то просто сделка нечаянно откроется вон, поэтому я решил здесь уже перейти на такой ручной режим, дальше я просто наблюдал за графиком, держал палец на букве R, чтобы в любой момент перевернуться, ждал когда у нас пойдут покупки активные, то есть там 200-300 монет от этой плотности, но потом ребята такая тема произошла, просто я не знаю даже как это описать, тут все было очень быстро, я даже не успел среагировать вот смотрите, было 2000 тут я нажимаю кнопку R, чтобы перевернуться, да, то есть вы уже видите этот импульс, но на кнопку R я не могу перевернуться, потому что у меня просто-напросто моржи не хватило то есть я забыл то, что я зашел довольно-таки крупным объемом, моржи мне не хватило я уже начал открываться здесь, это все вы видите в режиме реального времени, это так все у меня лагало, я то есть никак не мог здесь открыться и не понимаю, что вообще происходит, такой вот огромный просто импульс вверх, объемы вы сами видите, как очень сильно выросли, это просто было что-то непонятное, тут буквально за одну-две секунды все разобрали и в скальпинге очень важно, чтобы был хороший интернет, чтобы вы не тупили, потому что вот такие вот моменты, если ты не заметил, да, ну понятно, ты стоишь в ситуации, знаешь четко, где у тебя стоп где ты хочешь перевернуться, но когда вы вот такие вот тупники происходят, но тут уже ничего, короче, не сделаешь. В этой ситуации я уже довольно-таки поздно зашел в пробой уровня, выжил вот такое вот небольшое движение, но в этом движении уже, короче, закрыл позицию. Если посмотреть по дневнику трейдера, это будет намного лучше сделать, потому что здесь не особо так понятно, то заработал я на этой ситуации, точнее, потерял 30 долларов. Вот здесь я заходил в шорт, четко знал, где мне отступиться, перевернуться, но, как вы видите, зря я только отменил вот эти вот отложенные заявки, потому что если бы стояли отложки, я бы просто взял вот это вот движение, но из-за того, что я перешел на ручный режим, меня вот так вот размазало в минус 60 долларов. Хорошо то, что взял вот этот вот еще плюсик такой вот небольшой, но во всяком случае с этой сделки минус и минус 30 долларов. Следующая сделка была открыта по инструменту The Cash. В стакане спота видна крупная плотность на 2000 монет. Это не такая крупная плотность, но для данного инструмента в данный момент это была крупность плотной. На графике мы с вами видим некоторый такой уровень поддержки. Как раз таки за этим уровнем у нас возможность стоп-лоссов. Но опять же, если я торгую от плотностей, то я сначала захожу от плотности в лонг если у нас плотность будут разбирать, я уже захожу в шорт в пробой этого самого уровня на сбор вот этих самых стоп-лоссов. Также, если мы с вами обратим внимание на график, здесь что-то похожее на голову плечи и если у нас как бы будет движение вверх, то можно полноценно рассчитывать словить пробой уровня шеи, как раз таки в этом месте. Но если этот уровень будет пробит и цена пойдет ниже правого плеча, то вероятнее всего эта фигура уже будет как бы считаться неработоспособной. Также сразу хочу сказать то, что все свои сделки я публикую открыто в режиме реального времени в телеграм-канале MaxBagScript. Это не сигналы, это не призыв к действиям, это просто идеи, которые возможно, если вам подходят, то есть я здесь маякнул, если вам такая ситуация подходит, вы тоже можете зайти и ее попробовать отработать. Если это не ваша ситуация, я вас ни в коем случае не призываю повторять за мной, это просто моя торговля и здесь это своеобразные отчеты даже для самого себя, поэтому кому это интересно, можете переходить по ссылки в описании искать этот канал и подписываться по данной сделке какого-то хорошего движения в лонг у нас не было получился такой своеобразный запил сразу я поставил отложенные заявки на продажу мало ли будет такая же сделка как и в предыдущий раз поэтому чтобы не упустить тот самый пробой я уже и поставил отложенные заявки на продажу цена максимально близко подходит уже к этой плотности и начинают постепенно разбирать было изначально 2000 монет после стало уже полторы сейчас уже вообще буквально одна тысяча монет я отменяю отложенные заявки, я также отменяю стоп лосс, смотрю то, что эту плотность уже почти до конца разбирают, и когда вот начинают быстро разбирать эту плотность, вот уже 800 монет, еще меньше монет, я просто нажимаю кнопку R, добавляюсь в эту позицию и беру пробой этого уровня, вот 500, 400, и сейчас максимально быстро ее разбирают, и вот идет тот самое движение, тот самый пробой, поэтому вот так вот можно отрабатывать те самые пробои, если вы этого не понимали, это просто вот на пальцах я вам показал, как можно отрабатывать те самые пробои. Ну а дальше вам собственно уже нужно ждать какого-то хорошего движения вниз. Я сразу раскинул сетку по которой я буду фиксироваться. Перенес стоплос без убыток, чтобы если что не потерять уже в этой ситуации. Но дальше цена у нас падала и там я зафиксировал часть своей позиции. Если смотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация отработана просто идеально. Изначально мы стояли в лонгах, ставили стоп за плотность и как только плотность начали разбирать, мы перевернулись. Взяли тот самый пробой. Эта сделка закрыта наверное как минимум 1 к 5. Это даже очень крутой результат по данной ситуации. Следующая сделка была открыта по инструменту гала. Здесь рассказывать особо даже нечего. В стакане спота видим крупную плотность на 2,5 миллиона монет. И на графике видим хороший уровень поддержки. Можно было, конечно, заходить опять же в разбор этой плотности. Но изначально я беру отскок от этой плотности. После, если я вижу, уже разбирают заявку, захожу в пробой. То есть в разбор этой самой плотности. Опять же, по данной ситуации у нас стоп-лосс был коротенький. Цена сразу у нас пошла на повышение. Я уже принял решение здесь не тянуть, просто перетягивал стоп-лосс максимально высоко. Итого, в этой сделке заработано плюс 12 долларов. Сделка закрыта 1 к 2. Мне хотелось очень долго сидеть в этой сделке. Если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядит примерно вот так. Здесь заходили, здесь забрали. Можно было, конечно, немного потянуть, но, во всяком случае, это быстрые 12 долларов буквально тут за 5 минут. Следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту ICP. В стакане спота видим крупную плотность на 8000 монет. Собственно, это не такая большая плотность, но во всяком случае на нее вот прямо в этот момент можно было опираться. На графике видим уровень сопротивления, на графике также видим уровень поддержки и видим то, что цена пока ходит как раз таки в этом диапазоне. Поэтому можно взять здесь Short, попробовать выжать движение до этого уровня, от этого уровня уже взять Long. И собственно в этом диапазоне как раз таки можно немножко взять и попробовать позарабатывать. Чего-то интересного по этой ситуации не было. Цена после входа сразу пошла на понижение. Буквально уже за 30 минут цена дошла до моих тейков и эта сделка была закрыта в плюс 27 долларов. Если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядела у нас примерно вот так. Максимально скальперская получилась сделка. Зашли здесь, вышли здесь. Можно было конечно еще потянуть немного по профиту, но все равно я бы уже выходил на уровне поддержки. И опять же, если заходить от поддержки лонг, можно было взять вот это движение опять же до уровня сопротивления. То есть в этом коридоре можно было неплохо поработать. того ребята, за вчера день было заработано 86 долларов и за предыдущий день было заработано 42 доллара и того за эту неделю уже заработано 128 долларов это не так много но во всяком случае это больше чем за предыдущую неделю были недели намного намного лучше но если вспоминать что еще буквально 3-4 месяца назад я ходил на работу с 8 утра до 5 вечера за 250 долларов то это очень крутой результат также ребята хочу вам напомнить то что у нас проходит бесплатное обучение трейдингу я вам все рассказываю самого-самого Поэтому, если кто-то хотел обучиться, переходите в телеграм-канал, ссылка будет в описании. Там все прям с самого нуля, и для вас это абсолютно бесплатно. Также хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, оставляйте свою активность, потому что любая активность помогает продвигать мой канал. Как вы видите, я до сих пор стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Да, это сложно, иногда уходит по несколько часов в день, но я вам отвечаю, ставлю каждому сердечко. Поэтому, ребят, вы не ленитесь, потому что я тоже для этого не ленюсь. Всем большое спасибо за просмотр еще раз, всем удачи, всем счастья, всем профита, всем пока.